Всем привет! Вы на канале как заработать в интернете. Сегодня на обзоре у меня новый проект от известного админа. Данные проекты у него хорошо себя показывают, работают. Вот предыдущие его проекты джунгли Amazon до сих пор платят. Здесь уже я получил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 выплат. И также вот это его проект shop 740 здесь я уже получил получается 5 выплат все платится все классно и сегодня на обзоре вот новый его проект не показал вам выплаты вот выплаты два с половиной доллара и 2 доллара это с этих проектов я вывел и это его вот третий проект новый старт сегодня Здесь нам при регистрации дают 20 долларов. И чтобы здесь зарабатывать, нам нужно приобрести VIP-статус. И чтобы его приобрести, нужно нам закинуть на 10 долларов и купить все как обычно, как мы любим. Вот VIP-статус номер один. 30 долларов, две задачи, 2 доллара наш заработок. Далее идет вот VIP-статус номер два Здесь что-то кораво как-то они сделали, но ничего. VIP-статус номер два 90 долларов стоит. Также две задачи нам дадут. И нам нужно закинуть, получается, 70 долларов. И мы будем зарабатывать 11.70 центов ежедневно. Ну, окупаемость сами можете посчитать для себя на какой вы тариф хотите здесь зайти я буду заходить на первый то есть мне нужно 10 долларов здесь пополнить кого данный проект заинтересовал давайте приступим к регистрации переходим по ссылкам в описании к данному видео кто не видит ссылки я всегда оставляю ссылку на проект либо же еще на какой-то там кран с самого вверх самая верхняя ссылочка вверху она Итак, в первом поле прописываем электронную почту, во втором поле пароль, в третьем подтверждаем пароль, в четвертом придумываем пароль для вывода денег. И нажимаем кнопочку зарегистрироваться. Далее попадаем вот в кабинет, что нам здесь нужно. Перейдет на главную. Вот видим, 20 долларов есть и нажимаем кнопочку ресурс и все как обычно копируем кошелек пополняем его минимум на 10 долларов можно с сбежать мне вот удобно стало вот с кошелька тронлинка это все делать вам удобнее показывать это все видите вот я перебросил 10 долларов получается от минус 10 долларов да нужно подождать минуту 2 Сейчас транзакция обработается и нам депозит зачислят вот сюда на баланс. Так, обновим страничку. Давайте я сейчас подожду пару минут и продолжу данное видео. Как я говорил, прошло ну, 2 минуты, баланс зачислился. Перехожу на главную страницу. Видим, уровень номер один у меня уже куплен. Он открывается автоматически после того, как вы вносите сумму. Если вы, например, внесли сумму 70 долларов, у вас бы автоматом открылся VIP уровень номер два. Теперь нам нужно переходить и выполнять две задачи ежедневно. Нажимаем на картинку, на сабмит, еще раз на картинку и третью задачу мы уже не выполним также в этом проекте можно зарабатывать еще больше денег с помощью партнерской программы кто-то считает партнерская программа она не нужна она для рифоводов вы только зарабатываете на партнерской программе ну кто тебе мешает зарабатывать также сама на партнерской программе здесь она вот на три уровня более подробно я расписал на сайте и Первый уровень 10%, второй уровень 6% и третий уровень 3%. Также у данного проекта есть служба поддержки. Если у вас есть какие-либо вопросы, можете вот перейти и написать в службу поддержки клиентов. Итак, теперь давайте сейчас будем проверять данный сайт на платежеспособность. Ну, Я в этом не сомневаюсь, так как старт был сегодня, он по-любому платят. Ну, чтобы нам вывести вот эти вот деньги, 2 доллара и 1 цент, нам нужно указать кошелек для вывода денег. Нажимаем вот тут, здесь, Виздрав метод, нажимаем и добавляем сюда кошелек, на какой вы хотите совершать выплаты. И сохраняем данный кошелек. Теперь мы можем смело идти вывести деньги, Прописываем сумму, которую мы хотим выводить, пароль для вывода денег и нажимаем кнопочку Submit. Итак, вывод средств успешный. Посмотрим сейчас мои транзакции. Вот эта кнопочка. 10 долларов я закинул. вывел получается 2 доллара и 1 цент. Видим, моя выплата в ожидании, на рассмотрение. Давайте сейчас я дождусь, пока деньги зачислятся, чтобы вам показать. Ага, вот они зачислились. 2 доллара и 1 цент. Данный проект он платит. Все вам рассказал, показал. В принципе, все основное, как всегда, я вам рассказал. Кому данный проект интересен, приходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. На этом все, всем желаю вам хорошего дня, всем больших заработков и всем пока.